Сидеть, сидеть. Наш Манечка очень любит яблоки. Вот он почувствовал, что скоро он получит яблоко. Метеорит хвостом. И он очень интересно яблоки ест. Сейчас мы попробуем. Держи, кушай. Кушай, кушай. Слово кушаем надо сказать обязательно, наче он не понимает, что можно есть. Кушай, пожалуйста. слегка она откусывает пробует сок Ну вот и умел собирать крошки. Все, съел, молодец.